Представляем вам сумочку из искусственной замши с лакированными ручками и ставочками по бокам. Сумка очень изящная, выполнена из высококачественных материалов. Она достаточно вместительная. На морозе ручки не лопаются. С другой стороны у нее замочек. замочек. Можно положить ручки или телефончик. Она стоит довольно недорого, всего 750 рублей, что можно сэкономить на вашем бюджете. И выглядит она как натуральная сумочка из натуральной запши. Сейчас я вам покажу, что у нее внутри. У нее есть отделение замочка, замочком. То есть она делит сумочку пополам. И также есть два небольших кармашка, чтобы положить такой